Современная притча «Полная банка» Профессор философии, стоя перед своей аудиторией, взял пятилитровую стеклянную банку и наполнил ее камнями, каждый не менее трех сантиметров в диаметре. В конце спросил студентов, полна ли банка? Ответили «Да, полна». Тогда он открыл банку горошкой и высыпал ее содержимое в большую банку,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 Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Чтобы быть в курсе новых видео нажмите на знак оповещения, колокольчик после подписки.